Всем привет! Сегодня мы поговорим о первой в истории интеллектуальной системе автоматического стейкинга под названием Супер Протокол. Давайте вместе со мной обсудим структуру и особенности проекта, а также рассмотрим все его преимущества. Желаю вам приятного просмотра! Супер Протокол это уникальный проект, который направлен на внедрение инновационных решений в области DeFi. Основной целью проекта является создание устойчивой и полностью прозрачной пассивной прибыли. Супер Протокол инвестирует в протоколы дефи с низким, средним и высоким высоким риском, тем самым обеспечивает устойчивость. Возможность инвестировать в различные риски позволяет получать более высокие доходы и по-прежнему способствует достижению нашей цели устойчивого развития. Благодаря тому, что платформа успешно использует современные технологии, супер протокол добивается значительного успеха и ценности для держателей токенов Super, которые можно получить за счет их хранения или стейкинга. Платформа также обладает рядом преимуществ. Во-первых, все держатели токена Super обладают правом голосом. Это позволяет грамотно регулировать доходы казначейства и менять ход будущего развития самого проекта. Во-вторых, у Супер Протокол высокий уровень надежности проекта, а значит и уровень безопасности для его пользователей. И все благодаря надежной антикит-системе. Налоги на покупку и продажу у Super Protocol составляют 16%, что весьма приемлемо. Все они распределяются следующим образом. 4% будут выделены на казначейство. Это позволит дальше развивать проект. 2% будут выделены на выкуп и сжигание токенов Супер, что со временем будет повышать их ценность. 5% пойдут на укрепление ликвидности, последние 5% уйдут на реализацию RFV. Революционным преимуществом данного проекта является разработка собственного мультичейн и децентрализованного приложения, которое даст возможность приобретать токен Супер на любом доступном блокчейне. Более подробно стоит рассмотреть собственный токен проекта Супер. Супер – это токен вознаграждения, который позволяет его держателям получать пассивный заработок за счет выплат процентов каждые 15 минут в течение 13,5 лет. Его общий объем эластичен, но если количество токенов достигает с четвертью миллиардов, то, он больше не будет генерироваться. Каждый обладатель токена Супер может воспользоваться данной возможностью и получать высокие вознаграждения с маленькими рисками, а также с использованием функции системы автоматической ставки сразу стоит отметить функцию фиксированного API который позволяет измерить реальную норму прибыли с учетом всех сложных процентов эта функция позволит вам в реальном времени отслеживать будущую доходность и сразу выстраивать определенные стратегии по ее увеличению это отличный инструмент для начинающих и профессиональных пользователей также существует возможность расчета годовых процентных ставок при которой вы не только узнаете ваш доход но и узнаете все детали вашего капитала и возможный будущий рост суперпротокол активно готов к предпродаже, в которой сможет поучаствовать каждый. Официальная ссылка на предпродажу Pink Sale будет представлена в день запуска проекта. Стоит упомянуть, что в скором времени ожидается листинг на PancakeSwap. Не забывайте подписываться на социальные сети, чтобы не пропустить анонсы и полезные советы. Все ссылки закреплены под видео. Спасибо за просмотр. Всем пока!